Первое. Разместить объявление на фрилансере в поиске исполнителя на настройку рекламной кампании «Яндекс.Директ». Второе. Выбрать трех исполнителей по настройке рекламной кампании. Предоставить исполнительным доступ к нашему рекламному кабинету для заведения трех рекламных кампаний, ими сделанных. Четвертое. Запустить рекламные кампании поочередно с бюджетом 10 тысяч рублей на каждую для проверки гипотезы. Пятое. Определить наиболее эффективную рекламную кампанию. Определять будем по количеству лидов и по стоимости лидов. И сообщить соответствующему фрилансеру, что мы готовы с ним сотрудничать в дальнейшем. Что тебе сказать? Все классно. Пять задач. Да, пять задач. Значит, ты все правильно сделал. То есть ты сделал как инженер, сразу декомпозировал. Значит. Эту задачу ты будешь исполнять или твои сотрудники? Да. Но в принципе ты все действительно правильно сделал, потому что ты сам исполнитель, поэтому сам декомпозировал, сам их разложил по полочкам. Я бы здесь увидел, хотел увидеть одну формулировку, одну задачу, задачи, которую потом бы в чек-листах ты бы разбил на эти детали. Назови одну задачу, которая объединила бы вот эти все с глаголов в совершенном виде. Тяжело. Это тяжело, коллеги, вот это внимательно. Попробуйте сейчас у себя в голове это упражнение выполнить. Да? То есть нам легко маленькими шагами... Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. А если мы хотим делегировать, если мы хотим управлять большими результатами, мы должны научиться кучу назвать коротко. Вот назови сейчас эту задачу, как будто бы ты ее делегируешь кому-то из своей команды. С глагола в совершенном виде. Она про, про лиды, она про лиды, там много маленьких шагов. Что ты хочешь сделать с этими 100 лидов, сайт? Ну, скажем так, если двумя глаголами. Создать рекламные кампании по привлечению клиентов и протестировать их эффективность. Я бы, может, сказал привлечь 100 лидов нужного качества там, или привлечь 100 лидов через такой-то инструмент на ту же детали. То есть создать компании, протестировать их эффективность. Ты из пяти, из пяти задач сделал две, и в принципе они сейчас укладываются. Уже такую задачу проще делегировать команде на недельный рывок. Значит, и пусть уже команда сама декомпозирует на эти пять этапов, сама называет следующие шаги, сама говорит, что нужно доступ предоставить в Яндекс-кабинете, найти исполнителей и прочее, прочее, прочее. Вот, значит, умейте, коллеги, вот эти вот большие разлапистые ваши темы упаковывать в понятные задачки.